Так, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Олег. И я наконец-то закончил делать талисманы быка, козла, собаки, тигра и петуха. Наконец. О, привет. Кстати, да, привет. уже скоро приедет Адриан, поэтому придется от тебя избавиться, прости, но так получается. Клевер. Клевер. Ай. Mm -hmm. Голова раскалывается просто. Mm -hmm. Ты кошак предательный. Mm -hmm. Я тебя разорву, я тебя в клочьи порву. Я тебя породил, я тебя ее уничтожу. Mm -hmm. Что вам от меня нужно? Все равно хочу. Ну теперь. Хранитель не я. Не Давай, Смотри. Только адань, я тебя в клочья разорван. Нет, клевер. Все, все. Ты же мой брат. Сейчас ты ищешь. Какой исчезнешь? Точно! Выпустил меня шакал! Нет! Брат! О, да! Ты у меня все вещи забрал талисман Тигропов! Ты все талисманы забрал, мои! Ты такую силу! Не используй! Прости! Не такая судьба! Я тебя в клочера Очень... разорву, клип. Тут все за защищенным стеклом. Держи, держи. Как я тебе это возьму? Не без разницы. Блин, а... что делать, как мне вот отсюда, я отсюда выбраться? Я приехала. Что? Нужно... что там нужно... за шум? Нужно Какие выбраться. Ты... Если сейчас заталили собаку, перегородка. Может тогда ты? Приехала. приехала. Ой, я Давай откроем. Олег, помоги. я Так, звоним Алло. Так, как эту дверь сломать? Оттуда звуки. Помогите. Да не, я поняла. Кажется, звона Кажется, чудо звуки, но я не помогите! могу слушать. Помогите! Не у киборгов. Ты здесь в каду? Помогите! Помогите! А, Ибо а, в комночине что-то. А <связь> это что за дверь? Так это не то. Помогите! А Кажется, мне не было. Да есть. Нажми. Да я права появился. Ой, привет. Помоги мне срочно позвони Вику. Вика! Где? Вот одна там. Вика. Бы, ну, мы... Мы сели, на помощь. Давай, помоги мне, пожалуйста. А... Что так. Что у не сработает. Да ты что? У тебя есть ее? Может, ее не, не у Так. У а нее не проходит. Так, Ой, стала... а, Спасибо, разбила тут стекло мне. А, ты что-нибудь взяла mm -hmm. вот, помимо этого? Ага, пойдем поговорим. Да, давай выйдем вот сюда, вот сюда. вот сюда. Выходи. А, да, ты можешь да. найти, пожалуйста, туда? Нам да. нужно поговорить и на этом, на конфиденциальной базовости. Да. Зайдите, пожалуйста. Угу. Или выйдите. Вы? Или да. выходи, или да, туда. Идите. Что? Привет. Ой, спасибо, ты Покон мой мне. герой. Так, ты ничего не видела? Хранитель я, вот, я а -а -а. хранитель шкатулки. Только ты это никому не видишь. А -а -а. Да, там своим персонал-кодексом выстрёшь. Да. Так, надо проверить. Так, неизвестная ювелирная коробочка. Очень красивая. Надо. Я сейчас сюда, приходи. Ладно, мне нужно пойти. У тебя деньги есть? Я хочу макароны себе прикупить. Да, походу нет. У кого макароны есть? Нет. У кого макароны есть? Нет. Нет, нет. У кого нет? Никто не хочет одолжить хорошему человеку, у него кожелёк, ограбили его. Держали в плену денежки. Можете одолжить мне? Могу тебе пятьдесят рублей дать. О, да, давай. Спасибо большое. Адриан, спасибо, эту, Бэй, Кадриан, спасибо да. большое. Держи, держи. А у меня уже есть. Это мои деньги. Что, идите, Стой. Все. Той. Ну ладно, смейте. У меня о чем перезарядиться, поедешь на инфраструктуру. Давай. Давай. Блядь. Так, срочно, срочно, срочно. Всем супергероям. Общий сбор на центральной площади. Всем супергероям это очень срочно. Я уже там, я уже Так, все супергерои... Так, надеюсь... Иду, что иду, иду, иду, иду, иду быстро. Кто что из супергероев, звук, кто Ты фейк, увы, уходи. кто-то приходит. Ой, они задыхались. Дерусь с тобой. Так. Это собрание героев необычно. Собрание Где героев всех срочно в центр. Где мистер Бак? Ты кто вообще-то? Я миссия Бак. <свят> я уже уже неделю. 100 миссия Бак. Да спасибо, что да. помогла. <свят> я уезжала, Пом -по -по спасибо, что помогла вернуть мой временный талисман. Если что, мистер Бак никуда не ушел. Он просто уехал на некоторые вот. Ты что, я ничего уже не помню. Свинья тута. Как она тебя может избивать? <свят> я его раньше любил. Он меня бьет. А вообще-то Адриана. Адриана нету в городе. А какой? Что тебе отбегала? я беда? Короче, вечная а новость. Она. Все разыскиваем Клевера. клевера э, клевер украл все талисманы включая талисман супер-кота. Угу, Пойду. А ты что такое? Я пойду, так. М -м. Тупой кто-то. О, вот и Клевер. Клевер. Ты не хочешь нам ничего дать, совершенно ничего негой. Клеве, порадовать-то ли Я не за кого. Да, ты не за бразиков. И ты за нас, за супергероя. Я вообще не за кого. Подари своему собака. там еще этому леку. Так. Он бы тебе ничего не сделал. Он нас заскамил, он за за обратно себе забрал талисманы. собака сутулая. Талисман удачи! Мастер. Давайте <плевые> все бьем Даня. его! Все бьем его! А, мы ну. а, ну все убили. Все, работу сделана, я пошел на пенсию. Так хорошо. А я пока пойду стеру кое-кое кое-какой кое девушке память, потому что она не случайно узнала то, что mm. хранителя. Мне нужно это стереть ей. Пока её нет в городе. Пока! Ой. Вы сражаетесь пока Ой. с Клевером. Так, ладно. Дети. Там зла не желаю. А вы на фетбол. Ну ладно, Привет! О, спасибо за шкатулку. Ты охренел? Хорошо. Так, вот. От Бражника мы избавились тики. И Бражник ничего не забрал. Хабут. Слав. Слав, нужно покормить Славом. Так, Флав, Флав, покормить, Флав по часовой, забираем уж собой шкатулочку. Ой, только я представляю, это, что меня Адриан крякнет, ну ладно. Нара, меня Адриан крякнет. Так, вот и все. Нара, и Ой, попался, заходим. попался в Получилось.